Теперь добро пожаловать в хосту 2030 года. Я нашел ту локацию, которую я очень сильно хочу вам показать, чтобы у вас была конечная картинка того, куда вы инвестируете. Сюда едет весь мир, абсолютно весь мир. И отелю Ромада, бренду Ромада доверяют до такой степени, что он находится на первой береговой линии. Покажу, в чем суть отельного оператора, как они детально подходят к предоставлению сервиса. Ромада, Виндом. Яхтенная марина в 600 метрах от них. Это пляж микрорайона Марина Бэй. Это самая туристическая локация Дубая. А вот по этим замечательным видам вы наверняка узнаете этот пляж. Это вот микрорайон Blue Waters вместе с его колесом обозрением, знаменитым, который транслирует по всем медиа, по всем возможным шоу-программам. И вот это у нас район Марина Бей. Здесь располагаются все отели. И в чем примечание? То, что вот сразу вот Заратаны, это также местная сеть арабская, находятся вот эти вот, видите, высокие корпуса. Их буквально там 4 или 5 корпусов. Это все корпуса находятся под управлением отельного оператора Ромада. Чтобы у вас было понимание, это самая туристическая локация Дубая, мирового, э, мировой локации туристической, куда едут со всего мира отдыхать. Здесь же сейчас находится весь наш... Медийный Бамон, так сказать. Здесь же находится, отдыхает семья Джигана с Самойловой Оксаной. Здесь сейчас отдыхает Гусейн Гасанов. Это для тех, кто помоложе, знают его. В общем, сюда едет весь мир, абсолютно весь мир. И отелю Ромада, бренду Ромада доверяют до такой степени, что он находится на первой береговой линии, собственно, микрорайона Марина Бэй. Вот, поэтому, чтобы у вас было просто понимание, как Насколько это все масштабно, насколько это все круто. Где присутствует бренд и отели данного оператора, вот я вам, в принципе, и транслирую. Сам бренд Ramada, кстати, он зародился непосредственно в Дубае. То есть, это арабская сеть, которая была распространена непосредственно здесь, в Объединенных Арабских Эмиратах. И потом они решили расширяться, и поэтому примкнули к отельному оператору Виндам, И после этого они уже начали быть мировой сетью отельного оператора под управлением компании Виндом. Вот, ну и по локации, чтобы у вас было ориентир, вот у нас корпуса отеля Ромады и прямо напротив него, вот за этим адресом, находится отель Виндом, в котором непосредственно проживаю и я. Мы будем потихонечку идти к самим отелям, я зайду непосредственно в них, покажу, в чем суть отельного оператора, как они детально подходят к предоставлению сервиса, чтобы у вас было понимание того, куда вы инвестируете, потому что сейчас, понятное дело, отель Ромада, отель Виндома, они только строятся, вы видите только стройку, но чтобы понять, как это будет в конечном результате действовать, для этого я приехал сюда, чтобы показать вам весь сервис обслуживания в отелях сети Wyndham. Так, ну что, друзья, следующая остановка. Вот мы вышли из пляжа. Получается, вот там вот закругление. То есть туда такси привозят людей. Влево мы выходим на джибер пляж. Идем вдоль, так сказать, микрорайона. И вот здесь у нас уже мы видим полноценный отель Ramado. вот во всей его величине, который расположен на первой береговой линии. Вот его вход. В чем удивление в том, что здесь действительно очень похожие проекты с тем проектом, который строится в Хости. Я имею в виду не само очертание и форму здания, да, а, а то, как э, устроена инфраструктура вокруг и внутри самого отеля. Потому что, ну вот видите, да, большая вывеска Ramada Hotel Group by Wyndham, и вот здесь есть вход в сам отель через парковку. Кстати, если вы хотите увидеть Дубай в том обличии, в котором вы привыкли его видеть, с Ламборджини, Феррари и тому подобное, вам нужно приезжать непосредственно в район Марина Бэй. Сейчас мы заходим. Есть центральный вход, центральный ресепшн с высокими холлами. Чуть повыше он расположен. А это мы входим через парковку. То есть, если вы помните, проект, который строится в хосте Амадо, у него идет два первых этажа. Это паркинг. Вот, и только с третьего этажа начинается входная группа помещений, лобби-бар, ресепшн и тому подобное. Вот. Но в тот же проект, Хости, можно будет войти через парковку. То есть вы въезжаете в парковку, там у вас есть импровизированный еще один а, ресепшн, и через него можно будет войти в сам отель. Собственно, как и здесь вы видите, вот такая визная группа. То есть вы оттуда въезжаете на машине, сюда подъезжаете, и здесь есть еще один ресепшн, холл. Вот в котором вы сможете наблюдать также стойку ресепшена и вот такие вот интерьеры. То есть вы на машинке подъехали, оставили ключи в валет-паркинг, машину припарковали, зашли, сказали, с какой вы комнаты, и идете, собственно, в свой номер. Вот. Поэтому вот так все обустроено. Точно так же будет обустроена въездная группа с парковки в отель Ромада. Мы движемся дальше. Сейчас покажу будущее Хостинского района. Мне уже хочется его назвать даже не... Хоста, а хоста сити, потому что то развитие, которое нам пророчит э, застройщик Еврострой, говорит о том, что скоро в Сочи появится такой микрорайон, который даст фору и тому же Монако, и этому же Дубаю. Вот, Поэтому движемся дальше, показываю все самое интересное. Будьте с нами. Отель Виндам, отель Ромада. Яхтенная марина в 600 метрах от них равнозначна. Единственное, что отличает проект в Хосте от данного действующего отеля, тем, что они находятся по разной стороны от реки. А у нас в Хосте они строятся на единой территории. И до моря, как и до яхтенной марины, всего лишь 600 метров пешим ходом. Вот вам и сравнительный анализ. Друзья! А теперь добро пожаловать в хосту 2030 года. Даже не хочется назвать ее хоста, как я и говорил в предыдущем видео отрезке. Хочется сказать хоста сити, что-то такое завораживающее, интересное. Потому что сейчас, ну действительно, я нашел ту локацию, которую я очень сильно хочу вам показать, чтобы у вас была конечная картинка того, куда вы инвестируете. Если вы приобретаете отель Виндом или отель Ромада, который строится в городе Сочи. Вот сейчас я нахожусь вблизи, в лагуне, которая расположена в районе Марина Бэй. Марина Бэй – это максимально туристическое пространство, куда едет весь туризм, мировой туризм. Если мы берем Хостинский район, то, в принципе, сейчас делает из центра Сочи такой бизнес-бэй. То есть бизнес-бэй – это вот в Дубае есть такой микрорайон. Там расположено максимальное количество офисных зданий, то есть там люди переезжают жить и работать. Если мы говорим про Марина Бэй, то для меня это видится как будущее Хостинского района. То есть там у нас сосредоточены э, все природные ресурсы да, города Сочи, предгорья. Там проводится весь активный отдых. Там планируется строительство, я напомню, новой хоста Марины это яхтенного порта. Э, идет строительство трех 12-этажных отелей, которые будут управляться международным отельным оператором компании Виндом. И я нашел для вас. Локацию, конечную картинку, которую вы можете увидеть и представить, что будет представлено в городе Сочи, что строится и что ждет наших инвесторов в будущем. Посмотрите, сейчас я нахожусь, вот у нас получается по левую сторону яхтенная марина, здесь парковка для яхт. Далее у нас идет отель Виндом, посмотрите, вот этот отель, я как раз в нем остановился. Следующее видео на канале будет про сервис обслуживания в данном отеле, что представлено, как вас встречают. Какие услуги сопровождают туристов, да, которые выбирают эту сеть отелей. И напротив, прям вот эти вот корпуса нас идут большие, громадные. Это отель Ромада. То есть, если мы посмотрим на всю эту инфраструктуру вокруг, яхтенную марину, отель Виндом, отель Ромада, пляж, который находится в непосредственной близости от этих отелей, это все то, что что мы можем увидеть и то, что будет строиться и уже строится в Хостинском районе города Сочи. Поэтому, друзья, инвестируйте в будущее, смотрите вперед. Город Сочи это единственный город, ну, такой, да, пост Олимпийского наследия, в который инвестировали достаточно большое количество средств и продолжают это делать. Поэтому, когда Мишустин подписал... Постановление о том, что выделяет средства на строительство новых марин в городе Сочи, развитие яхтенного туризма в городе Сочи, это уже подписано, это уже будет. То есть, когда мы говорим, что будет яхтенная марина, это уже факт. Когда строятся отели под управлением международных отельных операторов, это уже факт. Запросите всю документацию, посмотрите вообще гранд-план, что, где, как строится. Приезжайте к нам в город Сочи, и мы обязательно до вас донесем правильную информацию. Мы ею владеем наперед. И помните, инвестируя с компанией Сочи ЮДВ, вы инвестируете в будущее, вы инвестируете надежно и ликвидно. Поэтому ждем ваших обращений. До новых встреч!